Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова Сказзакид. Значит, сегодня мы приходим уже на пятую часть Проклятия. Проклятие часть 5 сделан для МК Донблэц, Автор карты Говнюк. проиграть играть на нормальном, не читерить, не ломать блоки. Акай. Что-то может я понял. Так, сила. Ну, давай так отлично мы идем нагрудник читаем черт возьми я книгу не взяла ладно начало от автора если хотите знать почему так долго создавал карту наберите в поисковом на сайте от freme989 фух Наконец я добрался до, до сюда. Теперь время вместе. Прим Если играешь один, то бери один комплект брони. Нет, мне нужен нужно 20 комплектов. Я и так а с одним обойдусь. Да и нужен? <coughs> Ох, выбираемся. Подвал. А, мы испугнули. Э, черт возьми. Тупой. Тупой подвал тупой подвал тупое все так вот так ты туда мусор этот Всё. <смех> охрана О, охрана так я не понял где директор ты кто <смех> что как вы тут попали давай я сейчас охрану позову охрана чё ну ж, с вами по-хорошему нельзя, примечание, всё, убей всю охрану. А, то есть вот этого бы мне надо мочкнуть, да? Получай, дебил. Получай, я сказал. Все, спи, блин, спокойно. Так, на меня эта охрана должна была напасть. Ага, а вот Так, а здесь что? А здесь? Здесь тоже что-то было. Меч царя македонского. Спасибо. Спасибо за царь македонский. Все. Так. Че инструмент. Инструмент для э, ломания железных дверей. Да. Да. Ну. Да. Так, фух, спрашиваю. теперь надо уходить из музея. Черт, все ходы и выходы заблокированы. Надо поискать среди экспонатов то, о чем можно пробить дверь. Примечайно. Найди нужный экспонат, возьми его и уничтожь дверь. Спасибо. Спасибо. То есть я сейчас должен еще эти экспонаты красть. Это уже кража. То есть я этим мечом должен был это укра... Это... Хорошо. Мечом, так, мечом. Я не буду спорить. Так, мы идем по красным факелам. Ну, это вообще как всегда. Так. Так. Не убивай, пожалуйста. Так, Тогда скажи, где директор. Я не знаю, полчаса назад он с группой археологов вышел из музея на всю... Э, о, я, я богат, я богат. И направился вперед. Иди по красным факелам Окей. Вот они. Вот они, красные факела. Вот они где? Так, идем. Да, вот так сюда, сюда, вот так сюда. Вот, вот так, вот так, давай. Пошли. Оп, оп. Вот так, оп, вот так. Прыгаем дальше. Почему у меня всегда на проклятие э, Никогда вот эта жратва не заканчивается Мне вообще ее поход дела не надо давать Но ну, мы можем дать мне одну морковку или одну рыбку Все Я сыт Долго нам еще скакать Сейчас уже закат Мы еще скачем Как Как заяц Офигеть, офигеть Че так вот так вот. <с> Ладно, идем, идем. Итак, вот я прыгаю. <с> <с> О, вот, уже добрался из дома. лишь просто горы при это пересечь. Фух, мы здесь. Секретный ход. Отлично. Джо, дорогой, какими судьбами? Ну как там твое проклятие избавился? Тут такое произошло, что вот урод этот директор. Короче, слушай, я по-моему -по догадываюсь, куда он пошел. Он хочет забрать тело короля Даргуса и оживить его. Черт, если так, так то это очень плохо. <coughs> я должен успеть раньше в гробнице, чем директор. Видишь, в моем доме наковальне, наковальне, отодвинь ее, разбей. Там <coughs> будет кратчайший путь до твоей деревни. Спасибо тебе, отшельник. О, удачи, она тебе понадобится. Да, она мне всю жизнь понадобится. Что теперь поделать? Угу. Как всегда, ничего нету? Ай фигово, фигово, фигово. Да уж. И теперь еще надо ломать. Вот было бы у меня что-нибудь такое-то, это по пощадь, отлично. <смех> Кстати, мы в конце по-любому, ну в седьмой части, наверное, будем этого исушительно мочить. О... Да вообще прям. Какой раз я уже в канализационную дерьму? Ничего себе полет, ладно проехать. Так, ничего не взрывайся, я тебе приказываю, ничего не взрывается. Все, поехали. Я не слезаю. Что тебя... Ловушка. Коль, дарус. А -а -а -а. Ты думал, я тебе... У тебя позабыл. Проклятие будет действовать всю жизнь, пока ты не умрешь. А впрочем, ты умрешь сейчас. Тебе просто напросто не выбраться на этот раз я все предусмотрел, отличие от лаза. Во второй части упал в такую же ловушку, убил <смех> гравий и выбрался. У меня есть идея. Доски ведь горят? Горят. Надо сделать зажигалку. Найди гравий, железо. Примечание, сделай зажигалку и подожги доски. Спасибо. Он, вот оно. Вот, на мысль. Так, ставь игрушку гравий ставь я уж до тех пор, пока не выпадет кремень. Спасибо. А железо мне откуда взять? Простите, извините. <связь> Все, вообще запросто. Так. А, может это здесь сломать? Так. Черт, возьми. <связь> А он... Надо, давайте попробуем так. -с -с. Он идиот. Я никак не здесь что где-то есть что-то. Так, я нашел только железо. Ой. Этот... Хочу, а ты этого наверняка нашел. Так, ищем, ищем, ищем, железо. Вот, Чёрт возьми, где это железо чёртово? Ну, а у Куда он нас спрятал? Он гауню... Ох, нет. Так, здесь вы все видите, да, у меня на ярком. Хотя, может, нет, я не знаю. Да черт тебя побили где железо? -то? Я пробрался, ну, блин, я конечно не строю поджигать, джигар, потому что я не нашел железо Я просто взял, покопал. вот и все. А вот хрен тебе, дарус, опять в твоем плане не да Вот так вот. Да. Так и надо было сразу бы. Все нормально пока что, все отлично, все отлично. Меня должен был здесь мочить, да, я знаю, вы хотели меня замочить, но я-то не дамся. Слабый у тебя слонг, даргус. Странный ход. Ну да, здесь что-то подорвется. Как-то подорвется, но нет, путь вперед, наверное, не ка, Очер очередная ловушка Дарвуса. Позже все вещи, сундук можешь их забрать, когда пройдет испытание. Бери, и палочки ищи обходной путь. Че, палочки ищи обходной путь? Для тех, кто никогда не проходил карты с таким испытанием. Поясняю. Когда палки на плиту, если грави упадет, значит туда лучше не идти. Если не упадет, то иди. А, -а, -а все, спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, Вася, большое. Так, а как? Может так? Не один, как? <свист> а вот так, да. У да, появилась очередная мысль. Очередная моя хорошая мысль. Нам я пока что. Все. Так. Что у нас здесь? Я так и знал. Да, Гусфу. Отлично справился, да? Я спорю. Я даже немного потерял. <кười> уголь. Нафига мне уголь. На и кнопочка и вот это все ну и вот это разумеется отлично справился я не спорю Эх, пошлите дальше ты вперед а сейчас вперед ладно идем идем Идем. А, куда дальше? А вот. Так, что тут у нас? Отлично, а это ты продолжение того железнодорожного путя. Тебе не уйти. Я сказал, не уйти. Значит, я уйду, я уйду от тебя. Вот ты еще увидишь. Ну, гнев, я от тебя побежу. О нет только нет опять взрываться будет все едь реща ты я сказал едь реща быстро быстро быстро быстро все взрывается Что там у нас Долго едь ну все. сейчас яс. ха ха ха ха только я с тобой хочу. ну вот я остался я это везел ты прощай что? Кто тревожный покой? Кто вы? Что это за люди? Что? Это мы, только а вы. Кто вы? Черт, опоздал. директор явился раньше со своей группой. Но это мой шанс на спасение. Надо выбегать отсюда. Типа там... Они должны были меня грохнуть. А, а. А я не поддамся их. На их льна. на их льна все. Так, он туда вот валим. Потому что я знаю, что по-любому сто процентов вот сюда нам надо идти. Раз здесь такая крепость, она на... Тогда нам надо сюда. Нет. Ну ладно, я так думал. Я так надеялся и верил. Так, о, моя деревня, которая уже сожженная. Эх, это моя деревня, в которой я вырос. Все люди родные, все дома, все родное. Теперь этого всего нет. И я не успокоюсь, пока не отомщу. Да, я тебе помогу, наверное. Наверное, но это я сказал только наверно. Так, куда? Туда? Издевательство. Я только вернулся из этого всего. Ой, не говорите, что только я опять иду не туда. Я вас грохну, по-честному. Объявляю этого человека, который меня создавал, если я не туда опять не иду. О, человек капец. так так если мне по па память не изменяет тут он до мусор в третьей шахте а, нормально все нормально он не идет как я понял дальше вниз опять чего так вы должны были меня убить а быть в не нужно убить. Напиши в... <coughs> продолжение следует Спасибо. Так. собой у вас охрана. А теперь быстро говори, где директор. А да, и заодно где труп короля Даргуса. Я вам ничего не скажу. Ты по хорошему не по не получается. Ну ладно. Один раз железным чем. Я умазываю да. Я сказал вот так. не Хочешь да? Всё. Так, а -а -а -а. не надо, я все расскажу. Директор с большой группой археологов пришел сюда, взял останки короля и уехал. Я слушал его разговоры и он говорил, что он поедет в порт москва Тишина, возьмет рейс на корабль, который и в Москву. И поедет в Москву в Главный Всероссийский театр. И там он собирается приделать к нему три головы и показать это всему миру. Ты знаешь, сколько стоит один билет? Очень много. А там огромный зал и где-то 8 тысяч мест. Что? Если он это сделает, погибнет очень-очень много людей. Я должен его остановить. Да мы его остановим. Да и этого твоего Даргуса победим. Ну, ладно, всем спасибо за просмотр, это была пятая часть прохождения, помирай, короче, ты мне немного сказал, вот если бы ты мне дал билет, я бы не убил. Так вот, короче, это была пятая часть, да, это пятая часть, э -э -э, все-таки всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.